Всем доброго дня! Сегодня я хочу спеть вам дурацкую песенку. Почему дурацкую? Потому что она про дурацкие поступки, которые, к сожалению, очень часто приводят к весьма плачевным последствиям. Из окна в оконце курок, за побутным ветром прям позад. I'm a little bit Проститесь, ничего не было и было ли, лишь вам известно всего-то навсего, будьте ответственны, чтоб не стала явью, дурацкая песенка. Будьте ответственны, берегите себя и окружающих вас людей. Всем удачи. Пока-пока.